Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать вам, как сделать банк из лент разного цвета, фактур и ширины. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла ленту из органзы с вышивкой и красивым фигурным краем. Мне понадобилось два отрезка: один отрезок 19 сантиметров второй 20 сантиметров ширина ленты 4 сантиметра органза с рисунком ширина этой ленты 2,5 с сантиметра а длина 23 и атласная лента гладкая однотонная ширина 4 сантиметра и длина тоже 23 сантиметра а также для декора я буду использовать узкую ленту ее ширина 6 миллиметров Вначале подготовлю все отрезки. Используя универсальный клей, я приклеиваю цветную ленту на однотонную. Буду делать это в трех местах по краям и по центру. этот кусочек оставлю подсыхать. А проклею остальные отрезки. Здесь я склеиваю ленту в кольцо. Это самый маленький отрезок. Промеряю его, чтобы потом не перепутать. И теперь можно этот отрезок тоже склеить в кольцо. Если не хотите пользоваться клеем, то это делать не обязательно. Можно это сделать иголкой с ниткой. Теперь я намечу центры и зафиксирую отрезки согласно этих центров. Вот, чтобы вы убедились правильно ли вы определили центр, можно сложить еще вот так в четверо и тогда точно у вас бантик получится симметричным и красивым. Здесь тоже можно проверить, точно ли определен центр. Все правильно. Значит движемся дальше. Это самый короткий отрезок, самая маленькая деталь. Теперь вот смотрите, я держу к себе той стороной где у меня склеена часть вот он самый маленький и теперь я беру вот так и заворачиваю как бы выворачиваю на изнанку у меня получается вот такая деталь теперь можно эту деталь закрепить по центру Теперь я буду собирать все детали, прикладывая, совмещая центры и деталь у меня заходит до середины следующей детали. Вот вы видите, не рядом, а накладываю на середину Детали. И здесь делаю то же самое, совмещаю центры. Вот, он, центр. И здесь тоже по середине детали одной и другой. что получается на этом этапе теперь я соберу бант на нитку Теперь можно стянуть и закрепить нить. Теперь сделаем украшение для банда. Я беру узкую ленту, ее ширина 6 мм и отрезаю кусочек в 35 см. Складываю петлю, перекрещиваю концы и теперь петелечку опускаю вниз. Получается вот такой бантик. Опять же, его можно закрепить либо ниткой, либо клеем. Я буду использовать клей. Кончики я срежу под углом. а срезы огнем. Теперь можно бант приклеить к основному банку. А серединку я закрою такой же узкой лентой. Такой бант можно поставить на для волос или ободок. Таким бантом можно украсить панаму, шляпу или летнюю сумочку.